здравствуйте в этом видео на канале доктор скачко вы узнаете очень важную информацию а именно мнение врача-фитотерапевта с более чем 30-летним стажем как остановить пандемию коронавирусной инфекции на планете земля после того как карантин в китае не сработал и вирус вышел за пределы китая всемирная организация здравоохранения понимает что инфекция приобрела массовый характер и объявила пандемию и основных путей борьбы с пандемией 2 жесткий карантин с остановкой экономики и огромным экономическим ущербом на старте. Или менее жесткие мероприятия, при которых население постепенно заболевает. Приобретает иммунитет. При этом экономика работает и страна остается на плаву. Два подхода. Результаты разные. Некоторые страны Европы применили второй подход. И просчитались. Просто если бы... Карантинные мероприятия были дополнены правильными индивидуальными рекомендациями с учетом местных особенностей. Не было бы такой проблемы. И не было бы табличек не реанимировать у койки некоторых пациентов. Просто при быстром распространении инфекции на один дыхательный аппарат 8 претендентов. И вы понимаете, счастливчик, который оказался на аппарате первым, а семеро просто погибают без медицинской помощи. Но. Если учитывать местные особенности, этих неприятностей можно было бы избежать. В одном из своих видео я рассказал, как правильно дышать. Чтобы опасную коронавирусную инфекцию не пропустить на первых этапах в органы дыхания. А остановить в начальных отделах дыхательной системы. Иными словами, перевести опасную инфекцию в легкий насморк, заложенность носа, небольшим повышением температуры и небольшим нарушением самочувствия, которое не угрожает жизни этого человека. А 5-7 дней в таком состоянии — и вырабатывается иммунитет. Иными словами, ваш организм уже сам способен бороться с этой инфекцией. Если эти особенности для темперамента итальянцев, испанцев, французов можно было бы применить вовремя. Но еще не поздно. Это можно сделать. Научить их правильно дышать. И в этом случае коронавирусная инфекция останавливается в начальных отделах органов дыхания. Такое видео на моем канале есть. Ссылочку на него видите. Можете перейти, посмотреть более подробно, что и как нужно делать. И самое главное, почему. Это не домыслы доктора Скачко. Это просто знание и использование основ анатомии и физиологии. Иными словами, первый курс мединститута уже этих знаний достаточно для того, чтобы укоротить опасную коронавирусную инфекцию. Мне сложно сказать, почему эта информация не распространялась в этих странах но кстати на сайте amazon вы можете уже найти мою книгу на итальянском языке э, вирусная инфекция что делать книги на испанском французском и английском языке проходят модерацию думаю что со временем вы тоже сможете их там найти там много полезной информации которую нужно использовать просто здесь и сейчас поэтому это, этот подход к вирусной инфекции может тоже состояться но. Его нужно вовремя применить. Прямо сейчас. И сотни, тысячи, а может быть и больше жизней будут спасены. А пока самая правильная технология, на мой взгляд, это жесткий карантин. С максимальным ограничением социальных контактов. Когда вирусная инфекция в принципе не может распространяться. И она затухает. Логика здесь тоже есть. Конечно, экономические потери просто здесь и сейчас. Страна практически не работает или работает в очень неинтенсивном режиме. Но! Это вклад в будущее. По той простой причине, что практически каждая инфекция имеет особую патогенность в самом начале. И чем позже от начала пандемии человек заболевает, тем меньше вероятность и сложнее, меньше вируленность. И если таким способом подойти к инфекции, то пройдет месяц-два, и эта инфекция мало будет отличаться по своей патогенности от обычного сезонного гриппа. И вылечить будет легко, без осложнений. Ну, подходы разные. Каждая страна выбирает свой путь. Я сейчас за жесткий масочный режим. Я сейчас за жесткий карантин. Это способ быстро локализовать инфекцию. Сделать ее менее патогенной в любом случае. Ну а другие особенности, как правильно себя вести, какие изменения в системе питания, в своем образе жизни нужно вносить, чтобы коронавирусную инфекцию сделать менее опасной, вы можете, напомню, прочитать в моих книгах на сайте Amazon. Есть старая книга про грипп. Здесь тоже много информации, конечно, не столько под коронавирусную инфекцию, но похожую вирусную инфекцию под названием грипп. Тоже, кто, у кого эта книга есть, можете найти ее на полочке, перечитайте. Уверяю вас, много полезной информации вы получите. В том числе и для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ну, а на этой позитивной ноте это видео будет заканчивать. Привычные подписчики моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, думаю, что лайк на нее можно поставить. Можете отметить свое мнение в комментариях. Оно очень важно и для меня, и для тех, кто будет смотреть это видео. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram. Кстати, на канале «Школа Доктора Скачко» есть несколько десятков видео о том, как дышать правильно в зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья. И это будет тоже полезно в профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. До новых встреч и крепкого вам здоровья!